Приветствую! В этом видео я хочу поговорить о ценообразовании. Вы должны выстраивать на сайте и вообще в своем бизнесе разные уровни цен. Даже если вы продаете относительно недорогие ценовые категории, важно сделать так, что вот, допустим, у вас салон красоты, да, и вы оказываете услуги, допустим, какой-нибудь вакуумный массаж стоимостью в 1000 рублей. Важно продумать дешевую, среднюю, дорогую и VIP версии этих услуг. То есть для каждого направления ваших услуг вы делаете дорогие версии. Задумайтесь. И причем, опять же, задумайтесь, Starbucks на чем делает реальные деньги. Кофе у них стоит достаточно небольших денег. Но если вы обратите внимание, у них стоит еще автомат всегда. Такой большой, яркий автомат, который стоит около 2000 долларов. Так Нет, нет, но время от времени этот автомат продается. Посчитайте, что одна продажа этого автомата покрывает сколько порций кофе. Точно так же и в любом фактически бизнесе точно такая же стратегия. Вы всегда придумываете какой-нибудь VIP-продукт, который очень дорого стоит. Обычно ценообразование выстраивается, вот, если вы брать тысячу, нажаем на три, три нажаем на три предыдущую цену это 9-10 тысяч умножаем еще раз на 3 30 тысяч вот 30 тысяч это дорогая версия вашего продукта сделайте там массаж придумайте как его ценность показать для клиента как сделать ну именно что он VIP что вокруг него будут обслуживать подавать там не просто кофе а именно будет человек ощущать что он VIP-персона. Всегда есть такие люди, которые не рассматривают низкие цены. Они смотрят только на высокие. И ориентируемся на них. Вам достаточно одной такой продажи, которая покрывает множество мелких. В то же время и мелкие тоже оставляем. Естественно, используйте эти техники. Внизу есть формочка, в которой вы введите ваш e-mail и имя, на которой будет приходить рассылка с полезными материалами по бизнесу, по интернет-продажам, по бизнесу, по фишкам продаж. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта ⁇ Больше продаж ⁇ .ру.